Первая песня может показаться, что она очень свежая, но на самом деле нет. Ей уже больше года, но она, мне кажется, как нельзя кстати сегодня подходит. Она про внутренние процессы, но иногда то, что внутри, оказывается вдруг снаружи и атакует снаружи. Машачий палат, ти короля. Мне не сдвинуться с места, пока я не стану За порог, меня просто расставит, да бух лошадей повезет, еще может быть. Выбраться в танки я бегу очень быстро, но надо быстрее. Мне казалось, что я бегу со скоростью, света оказалось. Надо бежать быстрее. Я смотрю в потолок. Подо мной лежит планета. Мне не сдвинуться с места. Пока я Прыглась железа, мое бедное сердце устало стучать. Там, за краем доски начинается бездна. И мой шаг до победы — это не воевать. Мне казалось, что я бегу со скоростью света, оказалось, надо бежать быстрее, я смотрю в потолок. Нет, а мне не сдвинуться с места Пока я не стану зле будем двигаться к свету. Смотрю в ледяное небо, Где-то звезда, что укажет мне путь. Субтитры Свой Светлая, прекрасная. В август вылетел из гнезда, солнце вышло из берегов, плещется солнечная вода, в окнах из жареных. Оно и звонка Все еще будем. будет солнце, значит, будет утро. Если будет утро, будет крепкий чай.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 Я сижу не двигаясь и смотрю в окно уже ставшая традиционная здесь песня я всегда ее играю на таких встречах Субтитры создавал Хватит да и хватит соли Мне вернуть бы прямо